устроим вам тур по невероятно красивому домику в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах. Сколько все это стоит? 165 тысяч долларов в месяц и 5 тысяч долларов в день. А сейчас Лео сводит меня в кино. Мы начали свой путь с Голливуда, что именно здесь находится самая популярная достопримечательность города это голливудская аллея славы сюда приезжают огромное количество туристов и каждый девелопер старается построить именно здесь свою недвижимость они пытаются сдавать дома в аренду квартиры в аренду и делается все здесь именно потому что здесь огромный трафик туристов Почему он таков? Потому что здесь находятся все самые популярные достопримечательности Голливуда. Такие как Долгий театр, который находится у нас за спиной, в котором ежегодно проводится премия вручения «Оскар». Весь Голливуд в этот момент перекрывают, э, раскладывают красные ковровые дорожки. Туристы могут встретить здесь популярных голливудских звезд. Именно поэтому все скопление их находится здесь. Это самое потрясающее место, которое можно выбрать под аренду своей недвижимости. Итак, коллеги, мы Именно здесь, в Голливудском кинотворце, буквально... Да, мы в эфире, и как вы поняли, сейчас речь у нас пойдет о недвижимости, о рынке недвижимости. И у нас сейчас будет выступать руководитель проекта международной франчайзинговой сети доходных гостевых домов Guest House, который расскажет о том, как вы можете открыть бизнес по сдаче дома, бани в аренду и зарабатывать от 569 тысяч рублей в месяц, отдыхая на Мальдивах. Андрей Дерезеев. А, так, сейчас мы Андрей вас включаем в эфире. В эфире. Да, вас слышно, вас слышно, Андрей. И сейчас а... вот будет уже видно. Угу. Все, а, вас так. видно. Угу, отлично. А, здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Дерезеев. Я руководитель проекта, исполнительный директор франчайзинговой сети международных мини-гостиниц, House. Почему международных? А, потому что у нас сейчас есть разные форматы, один формат идет зарубежный, непосредственно Америка. У нас там свой формат, где мы берем в аренду, скажем так, гостевые дома, пентхаусы и так далее, и сдаем их в аренду. А У нас есть формат мастер-франшизы, где мы сейчас развиваемся в Чехии, в Германии, в Южной Корее. И есть форматы для России. То есть мы сразу сделали достаточно большой охват. А как меня слышно? Хорошо? Замечательно. А, немножко расскажу сначала о себе, чтобы вы понимали, скажем так, может, мою какую-то экспертность определенную. А, с 2014 года а, я развиваю в крупных компаниях филиалы, франчайзинговую, а, скажем так, франчайзинговую историю. Развивал в свое время компанию, самую крупную а, сеть ювелирную 5.8.5, матоматовый более 100, а, 100 филиалов микрофинансовых организаций внутри а, сети. Работал в компании Франчайзинг 5, это самый крупный упаковщик. А, развивал детские сады. В общем, было много разных интересных историй. И вот сейчас вошел в этот проект, считаю, что он самый интересный с точки зрения... А, с точки зрения а, развития, это, знаете, такой получился вот, реально голубой океан. А вот мы сейчас пройдемся по этому проекту и увидим, что это именно так. А, когда мы создавали этот проект а, гостевых домов, да, то есть, в принципе, вообще франшизы на практически их, их практически нет такого предложения. Да. А, мы оттолстили от того, что хотелось бы, чтобы наш а, партнер, чтобы он имел а, актив. Да, то есть многие франшизы они в принципе не предполагают за собой а, а, какой-то актив. То есть вы получаете бизнес-процессы, получаете операционный бизнес. А если бизнес почему-то склопывается, то вы остаетесь без, без актива. Здесь немножечко другая история. Вы однозначно получаете землю, однозначно получаете а, гостевой дом, однозначно получаете бизнес, а, который дальше можете передавать а, семье, детям и так далее, и работать всю жизнь. А как все это работает? Сам алгоритм объясню. Значит, наша компания, это домостроительный комбинат, работает с 2007 года. Мы строим дома, эко-дома. В собственности у нас свои санатории, мини-гостиницы, земли и так далее. И вот мы научились, скажем так, управлять гостиницами таким образом, что фактически они работают на автопилоте. Для наших партнеров, что мы делаем? Мы подбираем земельные участки помогаем, помогаем получить ипотеку, если это нужно, организуем строительство, найм персонала, обучаем операционного директора, фактически это дворецкий, выстраиваем автоматизацию, это умный дом, занимаемся управлением и наполнением объектов недвижимости, жилых домов. И получается такая история, что фактически инвестор получает готовый бизнес на автопилоте. Uh, который мы uh, помогаем ему развивать. <coughs> uh, если идти по слайдам, uh, Сергей, uh, третий слайд. <coughs> Концепция какая? Uh, без большого стартового капитала, то есть можно войти, uh, скажем так, в этот проект от 600 uh, и там до полутора миллиона такое окно получается. Мы построим дом по сдачу, то есть мы строим дом за 4 месяца, который готов уже принимать гостей. Как я сказал, что бизнес фактически работает без вас, потому что операционный директор дворецкий полностью управляет им. И естественно, что компания – это, скажем так, уникальное предложение, когда компания – это уникальное ограниченное положение, когда компания полностью берет на себя операционную деятельность и гарантирует гарантирует наполнение, наполнение гостями, гарантирует определенную рентабельность, ниже которой бизнес не будет опускаться. Когда мы создавали этот продукт, мы отталкивались от потребности человека, от потребности инвестора. Вот у нас фактически продукт сделан для двух целевых аудиторий. Да, человек, который работает по найму, какие боли, нет квартиры, да, нет своего дома, ипотека 20 лет. То есть есть какие-то пленые обременения. В данном случае обычно что происходит? Человек, скажем так, сажается на кредитную иглу, и у него нет возможности, нет средств, скажем так, уже сделать бизнес. А в данном случае, в данном формате, что мы предлагаем? Фактически по цене двухкомнатной квартиры, квартиры мы создаем гостевой дом и студию, где человек может и жить, и с другой стороны сдавать под бизнес гостевой дом. Следующий формат – это именно инвестор, это бизнесмен, да, предприниматель. Какие скажем так, какие потребности предпринимателя, да, какие у него воли, которые мы закрываем? Uh, у предпринимателя обычно, то есть когда он входит в какой-то проект, естественно, что происходит? У него нет экспертности да, в новом бизнесе. Uh, uh, он не хочет заниматься операционной деятельностью в новом, в новом проекте, потому что у него есть свой проект. Uh, он не знает uh, uh, не знает, получится ли у него. Он не знает, хватит ли у него денег. Uh, он не знает, будет ли uh, заполнение, например, да, в нашем случае. И вот эти все вот эти риски, скажем так, они закрываются. То есть мы сами а, все организуем, а, мы сами заполняем, сами управляем. По большому счету это больше, скажем так, мы создаем бизнес, который вместе ведем а, с нашим а вот Частые риски бывают, да, тоже у предпринимателей, естественно, что когда, как я сказал, да, что вкладываешься, бизнес не пошел, остаешься без денег, без времени, без энергии. А когда управляющая компания берет на себя максимальное обязательство, как это в нашем случае, то все эти риски, они нивелируются. <coughs> а, как вы знаете, что а, самый, одно из самых доходных, а, стабильных а, инвестиций ⁇ это, конечно же, недвижимость. И когда идет, а, скажем так, синергия франчайзинга а, недвижимости и управления под ключ, Получается очень а, оригинальный продукт, да, он, скажем так, эксклюзивный, который а, гарантирует, гарантирует, что вы останетесь а, с активом, а, что вы не уйдете в минус, а, что, вас, что вам всегда помогут, <coughs> и вы, а, скажем так, выведут на определенную норму а, прибыли, а, а, то есть, а, которая вам поможет дальше развиваться, которая дальше скажем так, поможет построить вам сетку, те же самые гостевых домов, не останавливаться, скажем так, на одном формате. А в чем в чем концепция, скажем так, гостевого дома? Почему, почему мы уверены, да что это, скажем так, получится? А, первое, а потому что у нас уже есть опыт. Да, то есть у нас есть свои гостевые дома в Великом Новгороде, это первый момент. Второе. У нас, скажем так, наши клиенты преимущественно в гостевых домах, это на 60-50%, на это другие, скажем так, франчайзинговые или филиальные сети, которые, с которыми у нас есть взаимоотношения. Например, такие, как торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Спортивные клубы», другие франчайзинговые сети, «Ротари Интернешнл», «Спарта». У нас есть, за, скажем так, договора со всеми фактически франшизии, «Лайк-центра» и так далее. То есть это вот именно такие сообщества, которые вокруг себя сплотили, скажем так, достаточно большую аудиторию единомышленников. <coughs> Почему еще пойдет? Потому что мы, скажем так, сделали формат не стали делать огромные, например, огромного санатория, да, там, с большими инвестициями, и там такого-то парка, там, развлечений и так далее. А сделали очень маленький такой концепт. А, первый формат – это а, две, а, две, а, два номера и банный комплекс. А, очень быстро заполняется, нету а, сезонности, а, так как это участок, можно всегда что-то достроить и так далее. Второй формат – Uh, это, например, четыре студии uh, и банный комплекс. Или 4 студии uh, и своя, своя квартира. <coughs> какие, есть, какие есть формы по вхождения в проект? Первое. Самая простая, конечно, это свои средства. Потребуется порядка 4 миллионов рублей вместе с землей. <coughs> Согласитесь, это не, такие, не такая большая, скажем так, сумма причем, который отбивается, срок самоокупаемости, срок самоокупаемости наступает на 15 месяц. И втор, второй формат, когда вы берете кредитное плечо, мы вам полностью помогаем, одобряем, сопровождаем. У нас, скажем так, есть партнерские отношения практически во всех регионах с кредитными брокерами, с риэлторскими компаниями, которые, с одной стороны, помогают, получить кредитные ключи, а с другой стороны достаточно а, быстро найти входящий земельный участок. <coughs> Модель нашего бизнеса, а, почему она идет а, намного, то есть вроде такой формат небольшой, да, там а, две студии или четыре гостевые а, студии и а, баня. Причем она приносит достаточно большой доход. И доход у нас получается от 150 до 300 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Потому что это идет послучная сдача. То есть мы не сдаем доходные дома в долгосрочную аренду. Это постоянно ежедневно идет сдача гостиничных номеров по аренду. И идет почасовая, почасовая сдача дома-бани в аренду. У нас есть фотографии, Сергей, пересни, пожалуйста, там, где идет доходный дом. Вот так это выглядит наш, скажем так, доходный дом в Великом Новгороде. Это слайд 26. Как мы, какие идут этапы? Первый идет оформление с нами взаимоотношений. Мы, скажем так, вас, если вы идете по ипотеке, мы проводим, помогаем вам провести скоринг а, предварительно, да, чтобы чтоб было понятно, сможете ли вы получить ипотеку или что нужно докрутить, чтобы ее получить. А, второе а, – этот поиск земли, строительство а, дома. Мы гарантируем а, юридически 30% загруженности по договору или мы вернем деньги. Мы гарантируем автоматизацию управления вашего бизнеса. Что мы делаем? Мы встраиваем умный дом, подключаем их к ERP-системе, и фактически гостиничный бизнес становится в данном случае автоматизированным. Плюс мы даем заработать и настраиваем рекламу таким образом, что вы смогли сделать до продажи. На нашем скажем так, примере у нас примерно раз в месяц продается, наш, скажем так, наши гостевые дома продают еще и дополнительно подряды на строительство в размере 150 тысяч рублей. Мы работаем в населении от 200 тысяч человек, в туристических городах от 50 тысяч человек. И особые условия здесь уже не для FIFA 2017, а будут особые условия для всех участников битвы и франшизы. Что мы делаем для наемного работника? Да, еще раз, значит, мы создаем а, фактически а, пассивный, а, пассивный бизнес на недвижимости за 4 месяца, а, вложение от 600 до 1,5 миллионов рублей, если это идет ипотечная история, а, а, нет рисков недвижимости, потому что она уже в собственности. Для предпринимателя это также готовый а, прибыльный бизнес, также нет рисков недвижимости, потому что собственность, и бизнес полностью работает без вас. Дворецкий управляет полностью бизнесом по прописанным инструкциям. То есть вам не нужно сильно углубляться в операционную деятельность, вы можете заниматься своей деятельностью откуда угодно и где угодно. Отчетность, движение денежных средств, в сама деятельность внутри гостевого дома она идет в режиме онлайн, прозрачно, соответственно, можно быстро принимать решения, контролировать и так далее. Фактически, мы что мы сделали для формата, где, где клиенту нужно все-таки свое жилье, фактически мы выбрали европейскую схему аренды жилья. Когда Человеку нужно, когда человек выбирает место бизнеса и жилье фактически в одном месте. На самом деле формат очень интересный, он, я считаю, подходящий для многих, потому что, во-первых, это эко-дом, да, в нем приятно жить. Во-вторых, так как это все-таки мини-гостиница, да, мы делаем разные входы абсолютно автоматизированные, перекрываем их, делаем разные заборы и так далее. То есть, по большому счету, нет ощущения, что вы живете там в какой-то гостинице. Есть четкое ощущение, что вы живете в этом доме, а, и рядом там соседство есть бизнес, а, а, который приносит денег. Если берем альтернативные варианты, которые есть, скажем так, недвижимости, какие они, да, есть возможность взять, например, а, там, ложиться в мини-отель. Но вход будет очень, а, очень, скажем так, неподъемный, да, это обычно 15 миллионов рублей в среднем. А, получается достаточно долгое разрешение строительства, примерно от двух лет. А, вот эксплуатацию. Достаточно высокая амортизация идет, а, сложное управление, и достаточно сложно заценить, потому что все-таки достаточно много идет а, номеров. А, история с хостелом. А, достаточно низкая маржинальность, высокая операционная деятельность, а, высокая амортизация бизнеса. А, контингент, скажем, такой разный. да, места. И вот это постоянная такая борьба за работу на грани рентабельности. А наш формат, как я сказал, что у нас идет формат студия, ваша отдельная, и 4 гостевых номера. Или, если вы хотите больше формат для бизнеса, это 4 студии и банный комплекс. А второй формат это 2 гостиничных номера, банный комплекс, гостевая, где проводятся трансляции, конференции и так далее. А, по а, значит, по взносу я сказала, 600 до полутора месяцев. Поиск земли в среднем у нас занимает месяц-полтора. Строим получается 4 месяца до того, как подходит строй к концу за месяц, мы уже начинаем заниматься заполнением. А, интересная такая тоже история, мы а, периодически общаемся, скажем так, с другими управленцами, кто занимается гостиничным бизнесом, а, недавно смотрели, а, сколько площадок используют а, наши коллеги. Ну и идет обычно 10, максимум 20. У нас таких площадок идет порядка 60-70 площадок, а, которые дают свои результаты как федеральные, как международные, так и локальные. Я к чему это говорю? Потому что а, а, маленьким объектом, а, когда занимается, скажем так, какое-то управление, он очень глубоко понимает свою деятельность. Он очень глубоко разбирается в каждом процессе. Просто потому, что еще и легче управлять. Тоже хочу рассказать немножко о наших партнерах и основателях, и, откуда вот взялась экспертность, откуда, в принципе, родился парт... такой продукт интересный. Да? Основатель Дмитрий Ужинский, свой, скажем так, домастроительный комбинат, я сказал, с 2007 года, со своей железной дорогой, с вагонами, со своими, скажем так, проектами с анатой и так далее. Второй партнер это Тимур Жамугазиев, достаточно известный инвестор в недвижимость, основатель компании Благодом. И наш американский партнер Аза Океан, который как раз занимается у нас сейчас именно привлечением франчайзии именно в Америке и поиском объектов с высокой маржинальной доходностью. И, скажем так, мой опыт также, я почему пришел в этот проект, потому что у меня были те же самые боли, как у предпринимателя. Да? То есть мне хотелось заниматься бизнесом, который будет стабилен, который я смогу передать своим детям, семье, который будет иметь какой-то актив, который никуда от меня не уйдет. Да? И вот данный бизнес, данный бизнес, он уникален, первое, тем, что такой актив приобретается, Второе, то, что управляющая компания взяла, скажем так, на себя максимальные обязательства а, по а, управлению а, под ключ фактически и по обязательствам, а, что если а, компания, если франшизи, если инвестор не выходит на те показатели, а, которые заявляются в договоре, это минимум 30% а, а, доходности, рентабельности, то компания обратно выкупает объект, и выплачивает еще 10% сверху от инвестиций. А, наверное, сейчас готов поотвечать на вопросы. Я укрупненно рассказал проект. Сергей. Коллеги, пишем ваши вопросы, а пока я зачитаю те вопросы, которые уже появились. Марина Баканова спрашивает, как вы делаете это на территории не Российской Федерации, а страны Балтии, побережья Адриатики, США? Смотрите, в США у нас, значит, у нас не строительная история, мы именно, скажем так, работаем с владельцами коттеджей, фактически из которых превращаем их в гостиницы, да? То есть здесь немножко другой формат идет. А с Балтии, а с, с бывшим, скажем так, соцлагерем, а что мы делаем? У нас есть партнерские отношения с такими же домостроительными комбинатами, а с компаниями, которые, ну, с девелоперами, а с которыми у нас есть договора, скажем, фактически, которые становятся нашими мастерами франшизи. И они фактически по нашим бизнес-процессам строят такие же доходные дома. Еще вопросы? Да. А каковы договорные отношения с вашей компанией? У нас обычная франчайзинговая история в данном смысле. Мы заключаем договор о концессии на первом этапе. Да? Когда подходит дело до строительства, мы заключаем договор подряда и заключаем договор с обязательствами обратного выкупа, если по каким-то причинам, это скажем так, ваша гарантия, гарантия инвестора, что если по каким-то причинам мы не достигаем результата, мы выкупаем обратно а, недвижимость. А компания, которая заключает договор с инвестором, это компания не новая, это компания не с 10 тысячами в уставном капитале в активах, это компания, которая непосредственно сам домостроительный комбинат то есть у которого в активах более 100 миллионов рублей. Спасибо. А следующий вопрос. Чем вы гарантируете доходную часть и как обеспечиваете систему страхования от разрушения арендаторами? Страхование чего? Ну, если арендаторы, те, кто арендует помещение, они его портят. То есть как вы вот систему страхования обеспечиваете? У нас объект застрахован. В этом смысле у нас есть договора с стыковыми компаниями в разных регионах. Это первый момент. Второе. У нас есть гарантия инвестора, про которые я говорю. У нас в договоре заключена наша ответственность, где закреплены четкие нормативы, которые считаются индивидуально под каждый регион. И скажем так, если мы не выполняем, то вступает практически в силу договора обратного выкупа. А почему мы это делаем на самом деле? Ведь обычно это ведь необычная франчайзинговая история, когда управляющая компания берет на себя максимальную ответственность да, за операционную деятельность. Обычно в франчайзинге идет такая история, что управляющая компания просто передает свои знания, передает бизнес-технологии, помогает настраивать, вести, а здесь же, так как все-таки репутационный риск достаточно большой, да, и это новая история, вот, поэтому компания решила сделать, скажем, для себя успешные кейсы, да, и поэтому взяла на себя максимальные обязательства, которые не дают возможности инвестору уйти в минус. Да, спасибо. Так, следующий вопрос. Кто занимается текущим техническим и прочим обслуживанием данной недвижимости? Смотрите, значит, в штате находится а, дворецкий, вернее их три дворецких, а, которые работают по Один а, старший, другие младший, который обучается у нас в Академии дворецких. Управляющая компания сделала, скажем так, такое, такое, а, такую академию. А все остальные банщики, а, да, там, тот, кто а, чинит, там, делает какой-то ремонт, а, какую-то достройку и так далее, это все по большому счету подрядная организация. Таким образом, ход, сам по себе, он минимальный. То есть в штате очень мало человек. Так, следующий вопрос. Марина, ты какой штат США, видимо, в котором здесь У нас сейчас проект, скажем так, вот наш партнер находится в Лос-Анджелесе, вот, поэтому проект Лос-Анджелеса. вопрос от нас ну и собственно для участников сейчас они могут пройти на сайт оформить заявки что они могут ну, получить какую-то не знаю там финансовую модель презентацию что-то еще чтобы знаете, смотрите значит первое что мы так что я готов сделать для для участников кредитных франшиз первое что мы делаем мы освобождаем освобождаем а, всех участников битров франшиз от двух месяцев рояльти. Это первый момент. Второй момент. Вот эта наша история с а, управлением под ключ, с гарантией. Она а, вообще, в принципе, работает, а мы сделали, скажем так, такую акцию со временем, работает около для 10 франчайзи. А, дальше мы фактически формируем, а, передаем уже нашу базу знаний, дальше мы, начинается обычная франчайзинговая история, где мы просто помогаем, нашему франчайзи вести а, операционную деятельность. Так вот, а, по большому счету, так как это у нас история началась а, с марта, есть франчайзи а, с нами предварительных договоров уже заключены. Поэтому, а, это, скажем так, когда мы выходи, выходим на битву франшиз, по большому счету, мы уже, ну, скажем так, уже больше не работаем а, с, с гарантией. Тем не менее, я готов а, для всех участников, которые а, захотят с нами. Скажем так, работать, проникнуть эту историю а, в течение месяца, вот, и мы готовы взять дополнительно сверх 10 а, франчизи на а, такое же операционное управление и на гарантии. То есть у вас нет возможности а, не получить прибыль. Повторим еще раз для участников, вот здесь интересуется поушальный взнос, есть ли, и повторим, какие то есть в итоге затраты нужны, и с учетом, если использовать здесь банковское крыло? Значит, есть два формата. Один формат, это идет значит, номера, два номера плюс баня, стоимость, стоимость строения мебелировки, ремонта 3 миллиона рублей. Сюда же включен, скажем так, полушальный взнос 650 тысяч рублей. Второй формат, это где идет 4 номера и студия или 4 номера и баня. Стоимость 5 миллионов 500. 000. Сюда также включен, уже включен полушальный взнос 850 тысяч рублей. Значит, если идет история а, с банком, то она а, все-таки а, больше годится, наверное, для первого формата. А, ну, просто так намного проще, скажем так. А, а, это 25% идет а, авансовый платеж. Вот. А, плюс затраты идут на, на, на стоимость земли. Стоимость земли в среднем регионах а, очень, очень усредненная, скажем так, цифра. Порядка сотка стоит ну, там 150 примерно, тысяч рублей. То есть на землю потребуется примерно 750 тысяч рублей. И того, что мы получаем, это 750 плюс 700 на, на, на, на первичный взнос банка. банк. То есть нужно иметь на руках примерно полтора миллиона рублей. Дальше кредитная причина. Через 4-5 месяцев вы получаете доход в недвижимость, который приносит вам в месяца 150 с первого месяца дальше больше 200 тысяч рублей вот такая история по поводу финансовой модели по поводу финансовой модели хочу сказать мы пришли к скажем так такому мнению что финансовую модель мы все-таки хотим рассматривать индивидуально под каждого клиента почему потому что ну достаточно сильно скажем так прыгают цены например на землю и так далее это раз вот на, на какие-то другие переменные поэтому мы обычно скажем так Говорим общие цифры да, по строительству, они фиксированы. А когда, скажем так, клиент заинтересован, мы уже приглашаем его на встречу, в скайпере или на встречу. Тогда уже с ним, под него отдельно читаем финансовую модель, потом ему отправляем. Uh -huh, спасибо. Так вот, Михаил Александрович, здесь Михаил, уточните, вы написали при покупке франшизы, что имеется в виду? То есть, ну, паушальный взнос при покупке франшизы? Андрей сказал. Вот если какой-то еще вопрос был, то, пожалуйста, напишите. Ну, наверное, Андрей, уже время подошло. Какие-то Какое-то завершающее слово, может быть, на пусты для участников? А, на пусты для участников я хочу сказать следующее, что вы огромно молодцы, что обращаете ваше внимание именно на франчайзинговый, скажем так, рынок, на франчайзинговые истории. Почему? Потому что все-таки франчайзинг дает определенную уверенность в том, что вы получите готовый продукт, да, что у вас цикл становления вашего бизнеса будет в разы короче, что вам всегда помогут, да. выбирайте тот продукт, который вам близок, да, тот продукт, который максимально обеспечен, который вы сможете заниматься долгосрочно, который вы сможете масштабировать, и франчайзинг в принципе об этом и делает. Вот. Поэтому я считаю, что франчайзинговая история она очень перспективна, она недооценена, недоразвита в России, вот, и все участники скажем так, франчайзингового рынка – это бизнесмены, скажем так, люди будущего. Вот, наверное, вот так. Поэтому желаю вам успехов, буду рад ответить на ваши вопросы, и надеюсь видеть вас среди наших партнеров. Да, Андрей, я так понимаю, э, ну, те люди, которые оформят заявки, они с вами лично будут общаться, да, насколько я понимаю. Обычно общается, конечно же, менеджер, все-таки я операционный, скажем так, директора там развиваю вот, свою вот, нашу франчайзинговую сеть, очень много разных встреч и так далее. Но, mm -hmm. но а естественно, что для, для участников битвы франшиз я готов лично с каждым пообщаться на этапе, на этапе при принятии решения. То есть, первую встречу все-таки, наверное, проведет менеджер. Если кому будет дальше, готов пойти дальше, заинтересуется, я готов встретиться, пообщаться, уже очень детально познакомиться и уже детали себе предоставить. В принципе, в принципе, кому интересно, мы можем сделать экскурсию а, индивидуально или там, группой на наш домостроительный комбинат, а, на гостевой дом в Великлом Новгороде. Смотреть, как все это работает, как, как работает умный дом, как мы заполняем, как управляем и так далее. Что ж, большое спасибо, Андрей. Спасибо, спасибо большое, Сергей. Огромное...